В скором времени в Армении готовится отметить 30-летие Спитакского землетрясения. Так уж вышло, что это трагическое событие ознаменовало собой начало трагедии региона, то есть Карабахского конфликта. В Армении стараются не думать о взаимосвязи всего, что случилось с этой республикой. Не хотят видеть причин и следствий, точнее, стараются рассматривать их в обратном порядке. Конечно, землетрясение 1988 года не могло быть вызвано территориальными претензиями Армении к Азербайджану, но все равно и на армянской стороне, тогда заговорили о каре небесной за развязанный конфликт. Эзотерики рассуждали о концентрации негатива над Арменией, где насаждалась ненависть и где в течение года чинились зверства над азербайджанским населением. К концу того рокового года из Армении было изгнано большинство азербайджанцев а уровень ненависти и националистической истерии в этой советской республике просто зашкаливал. Но оставим эзотериков в покое, потому что у армянской стороны уже 30 лет имеется собственная, присущая местному агитпропу версия. Она бредовая, но надо понимать, о ком идет речь. В Армении достаточное количество не менее бредовых мифов, в которые верит население. Почему бы не поверить? И в это... Дело в том, что сразу же после землетрясения, как можно убедиться по публикациям в армянских СМИ и архивным материалам, в Армении заговорили о том, что землетрясение устроили. Кто бы вы думали? Азербайджанцы. Кто бы сомневался? Первоначально, этот бред оставался на уровне слухов, а к началу 2000-х годов, а материализовал слухи в версию, согласно которой в Азербайджане, оказывается, Группу ученых-геологов, работая в Институте тектонических войн, который, по армянским данным, якобы существовал в Баку, придумали, как раскачать Армению. На полном серьезе, писавшая об этом не так давно, газета «Голос Армении» указывала даже на руководителя этого проекта, главу Института геологии, называя его не иначе, как «отец тектонического оружия». Из армянских источников мы с большим удивлением узнаем, что в Баку, оказывается, разрабатывалась методика дистанционного воздействия на очаг землетрясения и переноса энергии взрыва, с помощью слабых сейсмических полей. Участвовали в этой научной вакханалии и некоторые российские ученые. И теперь, в связи с приближением трагического юбилея, в армянских соцсетях уже начали потихоньку закручивать ту же пружину. Кто-то ведь должен быть виноват в гибели 300 тысяч армян, кроме Господа Бога. В бредовости азербайджанской версии, спитакского землетрясения, в глубине души понимает весь народ, но, повторимся, в Армении так привыкли верить в мифы, что одним мифом больше, одним меньше, никто не заметит. В связи с этим, интересна статья мифы о тектоническом оружии, опубликованная в четверг, 22 ноября в Независимой газете доктор технических наук, лауреат государственной премии СССР, геолог-геофизик Григорий Шехтман анализирует вопрос, не в контексте спитакского землетрясения, но когда об этом заходит речь, что-то подсказывает, что статья далеко не случайна. А как же, ведь в Армении обвиняют Азербайджан только во вторую очередь, а в первую считают виновной в гибели людей, Россия, которая, якобы, всем этим проектом руководила. Как пишет Шехтман, Разработчики тектонического оружия долгое время считали, что взрывы в сейсмоопасных зонах непременно спровоцируют сильные землетрясения, а не предотвратят их. Оказалось, однако, что взрывы больших зарядов способны предотвращать катастрофические землетрясения, приводя к разрядке накопившихся напряжений в земной коре, еще до того, как очаг подойдет к критическому состоянию. Этот и другие факты привели отца тектонического оружия Николаева к выводу о том, что тектоническая война – это сегодня миф. Легенду о существовании тектонического оружия создали, по его мнению, средства массовой информации Армении и России, слухи о том, что спитакское землетрясение в 1988 году было якобы устроено азербайджанскими и московскими сейсмологами с целью нанесения ущерба Армении, являются чистым вымыслом. Получается, что армянский миф, родившийся из трагедии армянского народа, кем-то и где-то воспринимался всерьез, если даже ученые взялись его опровергать. И еще немного, испитакская катастрофа была бы названа сейсмическим геноцидом армян, а с Азербайджана и России стали бы требовать компенсации. А мы тут сидим и ни о чем не догадываемся. Геноцид в данном случае, это не сам удар стихии, а то, как прошли для Армении эти 30 лет. За три десятилетия разрушенные города так и остались стоять в руинах. Восстановлению подверглась лишь небольшая часть жилого фонда и административных зданий. Тысячи семей, в которых уже выросло третье поколение, продолжают жить во времянках и полузгнивших вагончиках. Каждый раз, как в Армении меняется власть, пережившие землетрясения граждане начинают надеяться, что хотя бы их внуки будут жить в нормальных квартирах. Вот что такое настоящий геноцид. О ликвидации его последствий стоило бы подумать армянским идеологам и политическим властям, а не успокаивать себя сказками о том, как будто Азербайджан раскачивал Армению.